Всем привет-привет! И добро пожаловать на канал Я Оля. Пора уже задуматься о новогодних подарках. И сегодня я хочу вам предложить интересную идею подарка. Это модель Харди Гарди это такой конструктор из дерева, который вам нужно собрать своими руками, и также он еще и играет. Все ссылки на данный товар в описании под видео. Обязательно загляните. Может быть, выберете что-то из себе. А сейчас я более подробно расскажу о данной модели. К этой модели прилагается понятная инструкция, очень красивая и здесь все понятно, достаточно расписано и также нарисованы все детали и они пронумерованы, то есть достаточно легко собрать данную модель. Мы собрали данную модель за 5 часов, думаю у вас получится намного быстрее и сейчас вам покажу как данная модель играет и как мы ее собирали. 涉案。 Если вам понравилось это видео Обязательно поставьте пальчик вверх А также подписывайтесь на наш канал Давайте дружить и общаться Всем огромное спасибо за просмотр И до скорых встреч Всем пока